Предлагаю приготовить простой и незатейливый зимний фасолевый салат с морковкой. Набор ингредиентов очень простой, готовится за считанные минуты и отлично подойдет к горячим мясным блюдам как гарнир. Недавно приготовила фасолевый салат с морковкой, простой, но очень яркий на вид и на вкус. Раньше готовила его без изюма, но в ходе эксперимента он случайно туда попал и прижился. Можно еще добавить укропа, но у меня в семье его не очень любят. Так что я не добавляю, получилось очень вкусно, яркий зимний салат, такой сытный, что можно кушать его на гарнир к мясу или рыбе. Делюсь рецептом, как приготовить фасолевый салат с морковкой, возьмите его на заметку, вам обязательно понравится. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Фасоли нут слейте и сложите в глубокую посуду. Морковку почистите и нарежьте мелким кубиком, помидоры черри порежьте пополам, добавьте к бобовым. Изюм помойте, опустите в теплую воду на 10 минут, затем добавьте ко всем ингредиентам. Заправьте салат оливковым маслом. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Посолите при необходимости и подавайте к столу. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Вот из чего готовим блюдо. Консервированная красная фасоль, 100 грамм. Морковь, 1 штука. Томаты черри, 3 штуки. Оливковое масло, 2-3 столовые ложек. Изум, 30 грамм. Консервированный нут, 100 грамм. Количество порций, 2. Спасибо за просмотр, подписывайтесь. Пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. До свидания, друзья.